Так, вот это мы грузим, вот тут вот э, да груза сначала три сотчи грузим. Mm -hmm. какие там что-то. То ненькино, ну что такие, вот тут локальный били, все били за полный. <гум> тогда заружаем все остальное. О, раза <гум> два Да, да, полностью. Вот это заружаем, ну сначала три сотчи, тогда грубое такая. Очищать я целый скажу. Это ну тут не критично. Вот это эта автос. Все вся, и вся тут По у да? Нет, тут? по Не, не, посиенка на Вот Что там стоит, по. столу. Воно там дешевле шоит, абсолютно. Котсей. Да, Раз в добу або раз в три доби, може, це треба буде робити. Ну, не весь час він там прогорів, прийшли, він про Там десь какие якісь є, а може і немає. Воно ж вища повітря він зорієнтувався, щоб друга закінчилась, він виключився. Ну включаем. включаємо. Ось. Це, ну, це вентилятор, оберне вентилятор. Это а ось. Це в да? так? Так, так. Угу. І воно, в принципе, ну він у мене. Робе десь в районе от ну, 20 до 35 больше mm -hmm. может у вас большая більша. Это температура, которая сейчас тепловая термопара показывает. Это то, что в хату нужно заводить? Нет, uh -huh, это не в хату, это вот сюда оно uh -huh, как раз и ставится. На, на, на, yeah, на самом котле? Да, на оно читает температуру. Котла? Да, yeah, температуру котла. Это температура, которая сейчас фактически есть. А вот это, только вы начинаете его трогать, Вы ви выставляете какую температуру е, завдання ваш Температуру теплоносителя. Нос О. И там, например, вы поставили там 50. Он 51 включил и выключил. Достигнув и выключил. Да, угу. и 47 снова включилась. Это у него 3%. оце это 3 него три градуса будет вот вы, например, от вам треба, он работает, у вас все нормально, горит. Вы хотите что-то Ви Вы подходите вот эту кнопку, ось нажимаете, он выключается, Тоді паузу Тогда э, паузу выдерживаете, открываете, выдерживаете паузу, он э, трошки там, він зупинився, а это горіння пошло по прямой тяжелости. Uh -huh. вот, сейчас подивіться, она отключается. Не через, неделю, да. через да, и все. Воно может сюда трошки дымить, может не дымить. Какая у вас труба, какой диаметр. Хотя бы 150 мм, чтобы было диаметр. Еще нема трубы. Еще будем делать. И все. И тогда, что вы там сделали? Закрыли тогда. И снова эту кнопку... Потримать. Ага. Загорелась лампочка вентилятора. Да. Все, Буду. и он пошел. Распаливать с вентилятором? Конечно, конечно. Включаешь вентилятор воно... и... да, на маленький буквально 20 оборотов. Mm -hmm. Все, и воно... Там не будет такого дуже великого давления в оцении над щели. Mm -hmm. И открываете... О. Факелом туда, и видите, воно уже начнет уносить и не mm -hmm. И все, побачите, начало горит. все Закрило. А это, Терешка тут стоит вот такая подбойная пластина. ну оно тут трошки воно ну оно пластина, на ней на все стороны. У меня самого нет такой горничины, я на первый раз. Да, да. И я даже его Компания собирается, а у более сложных спортивных лордов еще для этого какие еще это стейк и шашлыки все в